несколько лет скрытое заболевание горит дубеет тело как какой-то воспалительный процесс по анализам не удалось диагностировать пока есть только проблемы по-женски нет деток можете подсказать да в случае если у человека дубеет тело как вы сказали это говорит о напряженности такая напряженность о ней говорил еще психиатр александр своей телесно-ориентированной психологии он говорил о том что он часто наблюдал в случае если есть недостаточность прогестерона эстрадиола у мужчин в случае если есть недостаточность тестостерона может проявляться вот такие судорожные компоненты синельников когда-то говорил о том что у человека происходит сжатие там полости живота Лурия говорил о том, что у человека при длительных неврозах может происходить ощущение, которое в дальнейшем может спровоцировать, спровоцировать похожее на судорожные или эпилептические какие-либо там состояния. Все это может быть даже невротическим состоянием или даже развитием синдрома какого-либо психиатрического. Что необходимо делать? первое необходимо увеличить количество употребления магния магния это естественный миорелаксант и необходимо человеку который испытывает неврозы а кто эти люди которые испытывают неврозы? ответ все люди испытывают неврозы самый лучший препарат нашего времени это магний b6 его нужно использовать абсолютно всем для того чтобы улучшить состояние еще и женских и мужских половых гормонов необходимо применять кальций почему дело в том что в случае если у женщины низкий прогестерон в случае если у мужчины низкий тестостерон то обычно повышается парад гормон то есть кальций в крови и я говорю да и для этого необходимо но откуда он повышается или откуда он берется организм его выдергивает из костной системы и для того чтобы он вернулся вновь в костную систему необходимо экзогенно принимать вот такой кальций в виде цитрата кальция то есть принимать цитрат кальция принимать препараты йода принимать магний b6 это закономерно на сто процентов расслабит ваше тело однозначно увеличить количество сна и даже дневного.